Ку-ку, посетители психушки Немиркин, и добро пожаловать на очередное видео. Я здесь, от имени всего нашего канала Немиркин, чтобы поздравить вас с наступающим Новым Годом. Зайка, с Новым Годом! Я долго наблюдаю за тобой. Нужно признать, что твое поколение – это верх эволюции человеческого рода. Ты рожден для великих дел и увлекательных открытий. Просто больше мечтай и держись подальше от серости, бытовухи и суеты. Перестань тратить время на бесполезную куйню и посвяти себя действительно важным задачам и целям. Если ты ждал особого знака, чтобы начать делать что-то полезное для этого мира, то это, пилять он есть. Желаю тебе войти в историю.